Оля. Меня зовут Ирина. меня И сегодня мы снимаем интересный челлендж. Это замена тайных мешочков. Внутри у нас различные антистрессы. И мы не знаем, что у нас внутри. Нам внутрь подарки кладет папа. И мы с помощью камень-ножницы-бумагы будем выбирать, какой же мешочек нам попадется. Если вы хотите такое видео и также хотите еще нас поддержать, обязательно ставьте нам лайк. Да? Ой, да. И тогда мы снимем еще один подобный ролик. Да. Так что давайте начнем. Первый раунд! Камень-ножницы-бумага! Раз, два, три! Я выбираю. <сосы> какой ты мне мешочек отдашь? Вот этот, а Хорошо. я этот. Рыбаи! Первый раз. Так, у меня какой-то сейчас попадется а, У меня динозавр! А! У меня вот как у шарки Погуляемся А Оля уже, подожди, это мне, мне попался И что? Мне попался вот такой шарик, Оля его сразу отнимает А Оле попался вот такой вот интересный динозаврик, да, Оля? Да И внутри из него вылезают шарики ворби а ну, нажми, у тебя получается ножа? Вау! В плане это получилось. Классная штука. Классная. Второй да. раунд! Тебе бумага, раз, два, три! Тебе бумага, раз, два, три! Я встала, нахлела там. да Я выбираю вот этот. А я вот это. я встала, все так, мне попался рок, А мне попалась помидорка антистресс. Очень. Мам, мне надо коровить. Давай я тебе помогу. Оля маленькая, ей 5 лет, поэтому нужно помогать, да, Оль? Да. Тогда мне будет 5 когда мне будет шесть, я стану совсем большой. А у меня, смотри, Оль, какая помидорка. А у меня вот какой рак. Привет. У меня такая помидорка прям липкая. А у меня липкий рак. Оль, смотри. Опа, давай вместе Давай. Давай я попробую. Можно? Какой скорпион рак. Мне кажется, его можно как, как бруслет... О, да мне А мне попробуй, пожалуйста! Меня укусил Рак! Рак. Посади тебе его на руку? Да, сади! Рам -рам. Класс. Я не боюсь раптом. Ну что, третий раунд. Че, пускай на тебе сидит? Нет, Хочешь, пускай на тебе сидит? Нет? Вот здесь третий раунд. самые лучшие мешочки, наверное, убирает, да? Да. У меня вот такой! <свистит> <свистит> <свистит> да вот поменяемся. Почему? <свистит> <свистит> ну это мне попало. У меня что? У <свистит> тебя тоже интересно. Я такой мне... вот интересный лизун, а внутри животных. Да всякие животные могут Покажи, попасть. ребятка. Сейчас покажу. Волк какой красный. <свистит> У меня какой-то попался. А, это ляп. Ой, Оля, зря ты отказалась от этого лизуна. Смотри, у меня какой красивый. Ух ты. Оля выбрала другой у меня. Классный. Ну и что? Не леопард. У тебя кто? Не знаю еще. Какое-то животное. У тебя вроде красное, красное отличается красному лизуну. Да. той то. Ну-ка, дай-ка. Ну-ка. Это же Мишка. Это Мишка, мам. Это Мишка. Мишка? Да. У меня Мишка попался. А, а, у, мы... а у меня леопарди. Какой классный у лизун. Ты пытаешься сделать лузырь? Да, из таких не получается сделать пузыри, только можно играть. У меня будет чистее. Прикольный такой, на ощупь мягенький. Приятного. Смотри, какой рукав. у меня чистый. Да. У тебя не получается чистый. А это сколько? У меня много лизуна много Получается, получается, получается. Взорвался. Нет. А у тебя красный? У меня красный. У тебя тоже классный. с смотри, какой. Вау, вау. Это что, обезьяна или леопард? Кто это? Это же обезьянка, леопард. А почему когда с кружочками? О, Оля, О! У меня... ну зачем ты лопаешь? У меня получился из лизуна пузырь. Класс. Ого, он даже не лопается. Просто класс. Поставьте нам лайк, мы так рады. Из обычного лизуна у нас получился пузырь. Да. Очень круто. Да, это лизун вообще крут. Этот лизун. Называется он вот так. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Обмачиваться. Оля, убирай давай. Какой ты убираешь? Это? А я вот. Так, что у нас там? Так, у меня две игрушки. У меня вот так. Киска. У меня киска антистресс. Какие на телефоны обычно клеят. Или чехлы прям готовые покупают. Смотрите, какая классная. Вот нам помогай. Мышка О. оля Еще у меня вот такой вот брелочка лапта. Вот еще у меня надо открыть. Это мишка! Это кто? Леопардик? Угу. Ле Леопардик! Какой классный брелочек! Можно у -у -у. повесить его на ключи Красивый! Они тоже. Они совсем одинаковые! У Оли такие маленькие сквишки! Сквишки! Прикольно. Смотри, у меня тигр забрался на коробку! А это зеленая какая-то мышка попалась. Пи -пи -пи -пи. Все, следующий раунд. Камень ножницы, бумаги. Раз, два, три. Я убираю. Я убираю вот так вот мешок. Хорошо? Мишки. Оля тоже мишка. У нас одинаково все. У тебя желтый, а у меня розовый. У меня даже как -то... киска. А у тебя Мишка? У меня? Так осталось теперь. У меня тоже киска. У меня киска. Давай помогу. Мишка, киска похож. Это киска. У меня тоже. О, какой. Шляп. У меня разорвался на две части. Какой-то он совсем не пластичный. Это макры. Не очень лизуные мишки. Мама! Ой, это Ой это а у у у Оли, пластичный. смотрите, у нее пластичный. Класс! Оля, тебе попался намного лучше, чем у меня. Классный. Вау! Да, конечно. Да? Да. -по -по. Пятый раунд. Я тебе разрешаю выбрать. Ну, Какой ты выбираешь? Первый, второй. Первый, второй. У первый, меня что-то есть. У меня куколки. А у меня мишка, антифресс детройсклиши. Как я, как одел? Да, крокодил, крокодил, крокодил. Прям классный крокодил у тебя. Какой у тебя крокодил. Крокодил, я крокодил. <рин cynical> <instrui> Она, он тоже такой лепучик. <smash> <р Kokodil> классный крокодил. Классно, смотри, надень, как... на него на смотрите, надень его на меня. Надень его. Надень. крокодил любит. Меня любит крокодил. Классный крокодил, конечно. Меня любит крокодил. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Вот такой вот у нас сегодня получился интересный челлендж с антистрессами. Если вам понравилось, ставьте нам обязательно лайк, чтобы мы снимали еще такое видео. А сегодня всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока! Всем пока! -пока!